И сегодня я вам покажу Алексея Корнелюка. Это предприниматель из Новосибирска, из регионов, как вы любите, не из Москвы, который зарабатывает очень большие деньги в свои 25 лет. И у него очень большой блог, в котором 240 тысяч человек. Это, мне кажется, крутая сумма. Почему его читают люди, К чем он интересен и как заработать деньги в регионах? Об этом мы спросим БАУ! У него! Лёша, здорово! Это Алексей. Корнерюк, известный, особенно ВКонтакте, предприниматель из Новосибирска. И ты занимаешься бизнесом. И я занимаюсь бизнесом. Супер. Расскажи, mm -hmm. что есть сейчас. Сейчас есть 230 тысяч подписчиков ВКонтакте. Mm -hmm. Расскажи еще по цифрам за тот год или вот на этот момент. Один блок мне приносит в районе 600 тысяч рублей. Блок. Да. За, блок. за счет чего? Mm -hmm. а, за счет прямой продажи рекламы. У меня для этого есть структура, и я просто придумал гениальную вещь. И я это говорю не для того, чтобы хвастаться, а просто в один прекрасный момент я думал. Так, в районе миллиона рублей я вложил собственных денег. И это всего мне принесло в районе 80 тысяч человек. Uh -huh. Потому что дело в том, что люди, они, конечно, могут естественным способом приходить, но для того, чтобы был какой-то толчок, нужно вкладывать деньги. Uh -huh. И тогда я начал вкладывать деньги, вложил миллион, и это принесло мне мизерную сумму в районе 80 тысяч подписчиков. И тогда в один прекрасный момент я просто не смог уснуть и придумал офигительный прайс-лист. За счет чего? За счет того, что рекламодатели не платят мне лично в карман, а всю сумму я реинвестирую в блог. И таким образом, за полгода я привлек 2 миллиона на росте блога, и он у меня вырос до 230 тысяч человек. Mm -hmm. Да, окей. Okay. То есть смотри, сейчас э, сейчас у тебя есть блог, в котором 240 тысяч подписчиков, он тебе приносит 600 тысяч рублей в месяц. Э, есть еще бизнес. Которые приносят миллион четыреста, миллион триста. Миллион четыреста, миллион триста в месяц. Сейчас ты в 25 лет зарабатываешь 2 миллиона в месяц. Да. Ок. У меня предпринимательский опыт, это же целых семь лет. Вау. Естественно, что первое начало. Больше, чем у меня. Естественно, я с чего-то начинал. За счет того, что у меня не было богатых родителей, я родственник в полноценной семье, у меня не было определенных таких, знаешь, чит-кодов, которые позволили мне легко стартануть. И я начинал с бюджетов 5000 ну, чтобы люди понимали, что стартовать можно, ну, я не знаю, просто владея такой маленькой копейкой. 5000 это немного даже для регионов. И то есть мой первый бизнес – это был э, в сфере ремонта компьютеров. Я это просто... было тебе 18 лет, да? Да, Я просто подумал, что я могу делать, что мне нравится, что я умею, и по большей степени организовал именно такой бизнес. Вспомни тот момент, когда ты... Ну, когда ты решился, что надо вот начать бизнес, расскажи, как это было? А, да все очень просто. Меня выгнали из квартиры. Я просто понимал, что мне нужно что-то делать. Выгнали из квартиры. Да. Подожди, ты жил уже не с родителями? Нет, я тогда как раз-таки а, заканчивал жить с родителями. А, когда моя мать узнала то, что меня не из университета, а, у меня не было другого выбора. Я должен был что-то делать. А, почему тебя из института выгнали? Ты Потом... просто не ходил? А, да, за первый курс я побывал 4 раза, или 5 раз, наверное. Меня это жутко не мотивировало, а после этого я на экзамен послал другого человека. Послал Вначале, другого нет. человека вместо себя да. на, да, на экзамен? Я обратился к человеку, сказал, иди за меня сдай. Он пошел, сдал. После этого меня вызвали к декану, и когда я туда шел, я понял, что прямо сейчас, вот прямо сейчас, когда я буду, моя жизнь кардинальным образом поменяется. У тебя 5000 рублей? В этот момент что ты начал делать? Читать. Дело в том, что даже до этого я читал, когда я должен был ходить на пары, я просто читал книги. Угу. И я могу сказать, что самая крутая инвестиция, которую я сделал, это даже не биткоин. Самая лучшая инвестиция, которая была в моей жизни, это покупка телефона. Потому что с помощью телефона, когда у меня не было денег, я мог скачивать книги. Да. бесплатно. И я просто любую книгу мог скачать и читать ее. Я читал в захлеб Тогда у меня было три книги в неделю. Я был сумасшедшим, повертным человеком. Я читал в маршрутках, я читал э, в пробках, я читал вообще везде. Даже Ты не думал о том, что, <соценно> что скоро, скоро будет негде читать? <соценно> да? Да. После этого я обратился к своему приятелю, с которым я поддерживал связь, и говорю, давай просто попробуем. Ты разбираешься в компьютерах, я. Давай сделаем. И мы просто взяли и сделали. Действия элементарные мы это сделали буквально за неделю и все запустили а Пустили. что вот вы сделали что запустили ну и смотри нельзя же просто прийти сказать привет я ремонтирую компьютер нет для этого я сразу понимал для того чтобы пошли звонки нужно работать на трафик uh -huh. делать этот трафик денег не было мы распечатали объявление. это все входит в этот бюджет пошли купили клей пошли в подъезды и начали расклеивать. То есть я уже тогда понимал, мне нужен копирайтинг, потому что объявление должно работать, там должна быть не просто информация, компьютерная помощь, там должны быть присутствовать триггеры, которые заинтересуют потенциального покупателя. Потом я должен составить прайс-лист, потому что с помощью прайс-листа я смогу оперировать на те или иные цены. Вот смотрите, здесь это стоит, это так, это так. То есть угу. моя задача увеличивать средний чек. То есть казалось бы, в таком мизерном компьютерном деле, которое сложно назвать бизнесом, я уже тогда понимал, что есть общий принцип, по которому нужно будет внедрять. Mm -hmm. То есть после. Откуда ты это понимал? Ты уже читал, прочитал что-то, да? читал? Я просто читал и анализировал. Читать нужно, ну как бы и вытаскивать что-то оттуда. Ну вот скажи, что тогда на тот момент какая книга была самая важная для тебя? Откуда ты взял вот эти знания? <связывая> Ну, давай, наверное, с классики начнем это. «Богатый папа, бедный папа». Ну, повторюсь, это прям просто must-have. Да, бля, это, это база, начинать, да, да. это база, что надо обязательно прочитать. «Богатый база, папа, бедный...» Да, бед... да Киосаки. По большей степени нужна для того, чтобы ты сел и заплакал. что что какой -то ты никчемный человек, который ничего в этой жизни не представляет. Потому что до этого была ненависть, до этого ты ходишь. Благо, в Москве есть такая возможность. Смотришь на дорогие машины и понимаешь, что, блин... Вот как так. Вот просто искренне удивляешься, почему у тебя нету этих людей есть. И так у меня было. И просто после этого, когда твое сознание меняется, когда ты начинаешь завидовать по-другому, по-доброму, из разряда, блин, ну да, у меня этого нету, но он молодец. И наверняка я смогу стать таким же молодцом, если произведу ряд действий. О, это круто! Смотрите, ребят, значит, первый этап, что надо делать, чтобы начать зарабатывать, если у вас вообще ничего нет, первое – это разочароваться разочароваться в том, что у вас не так, как у других. Но второй этап – это разочароваться по-хорошему. Не выливать из себя желчь говорить, вот все мудаки вокруг, все украли, насосали и так далее, а по добру То есть сказать, да, окей, у него есть, у меня нет. Понять это и, и подумать, окей, что мне надо сделать, для того, чтобы у меня тоже было конструктивно э -э, круто. Э -э, Дальше. Знаешь, даже можно вот это вот предложение упаковать до конца. Мы находимся на том этапе жизни, на котором мы должны находиться. Мы зарабатываем ровно столько, насколько высок у нас уровень компетентности. Человек, который зарабатывает 40 тысяч, не может в априори зарабатывать 2 миллиона, если он не будет делать свою жизнь по-другому, если он не будет делать действия иначе. Когда ты просто садишься и понимаешь, вот я мудак, я ничего не умею. Это отлично. Это отличная новость для нас всех. Потому что здесь ты хотя бы признал. Да. Здесь ты не ищешь какие-то отговорки из-за разряда «Блин, в России нет возможности. Ты не говоришь, что у меня там какая-то плохая семья, я родился там э, в бедной семье и так далее. Нет. Ты просто признаешь это искренне и начинаешь над этим работать. И когда работа происходит, тогда идет какой-то скачок в нужном тебе направлении. Поэтому это самое главное. И после того, когда я ну, какие-то у меня были позывы для по ремонту компьютеров. Я познакомился со своей девушкой. Благо, она сейчас до сих пор со мной, когда я был никому не нужен, бедный и так далее. У меня начались другие позывы, кстати, из разряда, что нужно, чтобы зарабатывать больше. Это встречаться с девушкой, я думаю, что это по части как-то мотивирует. Сколько вы заработали в первый месяц? Тысяча тридцать, наверное. Но это был вау. Тридцать тысяч на двоих получается? Нет, 50... это побольше. Это 30 каждый Тридцать каждый? Круто. И, а, в Новосибирске средняя зарплата какая? 20. 20. То есть вы заработали за первый же месяц полторы зарплаты? Да. Офигенно. А, что было дальше? Потом я запустил интернет-магазин. И тут меня ждало, точнее, получил такое разочарование, потому что это дело ну, вообще не пошло. Ну, прям совсем. И после этого как-то я накопил сумму открыл свою первую кофейню. Это был 2014 год. И после этого я завел свой блог. Thank you. То есть я тогда открыл первую кофейню, э, заработал деньги, за три месяца ее отбил, открыл вторую кофейню. Слушай, что-то это мне история напоминает. Вконтакте популярная тема кофе... о кофейнях рассказ? Я тебе могу сказать маленький нюанс. Если мы говорим про одного и того же человека, то я открыл эту кофейню раньше. Да, ага. Я открыл ее раньше, и это было для меня что-то, потому что я не знал о его блоге. Это просто какое-то совпадение. Это может быть звучит... Это мы про Аяза говорим, правильно? да, Аяз, привет. Я понял то, что я хочу про прокачивать какой-то навык еще дополнительно. Дело в том, что всю нашу историю движет История. Люди воспринимают историю гораздо лучше, чем когда их как-то принуждают какие-то конспекты слушать. И я подумал, черт возьми, я безумно неграмотный человек. Я хочу прокачивать себя. Я хочу мотивировать. Я создал блог. И с того момента, когда у меня было что-то твердое, а у меня уже было тогда. Была кофейня тогда. У меня уже было две кофейни, которые приносила деньги. Сколько ты тогда зарабатывал? Сколько кофейни приносила? В районе от 90 до 120, ну, это для новосибирска. Да, это круто, в месяц, да, да? Конечно, были провальные провалили конечно, было и просто факапы полные. Угу. Но я научился зарабатывать. И после этого я просто начал описывать свой путь и не задумывался о франшизах вообще. Я просто писал, делал это интересно и смотрю, мне меня начался рост подписчиков. Да. Видимо, стало это, это интересно. И я прокачивался как писатель, мне безумно хотелось научиться писать потому что это мне нравится это дело. Я, возможно, да, приду к написанию книги и смотрю, это заряжает людей. Кайфово, круто. Это прям тебя двигает. Ну и после этого я стала жертвой франшиз. Как-то как это бы банально не звучало. Тогда был случай, когда я не продавал франшизу, мне вышли люди, говорят, продай мне франшизу. Да. До да, банального это было настолько... А как... ты сделал свой бренд, да? Да. Как, мне... как назывались? Кофе Space. Ага. Это была космическая кофейня, это что-то такое. Там, мы креативно подходили к этому вопросу. Там, Йода держал стакан кофе, Саша Грей, все все, В общем, с креативом подходил к этому вопросу. Росли, развивались. Потом я открыл а, большую кальяну в центре города Новосибирска. Уже там 70 квадратных метров, uh -huh. это был другой бизнес. Ну и в один прекрасный момент у меня кукушку сорвало, я решил не курить кальян, уехал в путешествие в поисках себя и больше франшизой меня не занимался. Но не стоит говорить то, что есть хорошая сторона из разряда, что, блин, я такой взял переосмысл. Конечно, есть и негативная сторона. Потому что франшиза это в моем случае ну такая история, когда очень сложно э, кармически переживать определенные этап. потому что если у кого-то не получается, я становлюсь крайним. И как бы ты ни старался, некоторые люди не могут стать предпринимателем, потому что у них нет твердого базиса. Я поехал в кругосветку, начал переосмысливать себя, и когда я вернулся, и у меня деньги не приносило, а я могу сказать, то, что я зарабатывал тогда от 2 до 3 миллионов, и я приехал, и зарабатываю хрен, Uh -huh. Вот прям хрен. То есть, ты приезжаешь, я, и у тебя и, все в минусе. Я начинаю... Я не то, что я продал этот бизнес, я просто для себя решил, что больше я не занимаюсь вообще. И как это было сложно, когда у меня были звонки, я говорю, все, ребят, ну хватит. Uh -huh. Не продавал это дело, и это был сложный этап жизни. И буквально за 4 месяца я реабилитировался, открыл новый бизнес начал монетизировать блок, но начал ломать. Новый какой бизнес? А у меня сейчас производство. Мы производим детскую мебель, но mm -hmm. только необычную мебель. Мы производим домики, которые позволяют обучать ребенка, делать его счастливым. Это такое пространство, куда квартира делают домик в американском стиле. Mm -hmm. Ну это безумно круто. Вот мы открыли сейчас с партнером, он отвечает за производство, а я отвечаю за дистрибьюцию, за продажи и за маркетинг. Mm -hmm. у меня это безумно То есть круто. все кофейни ты закрыл? Да. Так, э, ты полностью закрыл тот бизнес, у тебя сейчас новый, сколько ты сейчас зарабатываешь? Ну, я возвращаюсь к этой своей цифре, 2 миллиона. Всегда, и не только мы, другие э, ребята в Инстаграме, на Ютубе, все, кто говорит про бизнес, всегда говорят одно и то же, и я искренне в это верю, что если ты хочешь сделать большой бизнес, зарабатывать много денег, надо ехать в Москву. Потому что в Москве окружение э, другое, которое тебя выталкивает вверх. Здесь много обучения, здесь, короче, вообще много всего крутого. Поэтому сюда ехать хорошо. Но есть еще другие города в России, как вы знаете, не только Москва. Э, и вот Алексей один из э, тех людей, кто делает бизнес в Новосибирске. Новосибирск тоже не маленький город но, с другой стороны, не Москва. Да, дело в том, что я блог свой веду с 2014 года, то есть это прям, ну, true story, это было очень давно, и я до сих пор придерживаюсь такой позиции, то, что самое главное для предпринимателя это не только действовать, конечно же, это твердое, вот про что мы говорим, но помимо того, когда ты действуешь, нужно что-то, чтобы здесь что-то было, потому что действовать можно бездумно, вот как этот, как трактор, да, ехать, а можно, чтобы твои действия были целевые. И для того, чтобы действия были целевые, нужно много считать. И в моем понимании, что все-таки э, в любом городе можно зарабатывать. Я даже не совсем из Новосибирска, я даже по большей степени из Барнаула. Mm. Это город еще меньше. Сколько населения раз, Барнаула? Э, 600 тысяч угу. человек, то есть это вот прям классика жанра. Да, хорошо. Э, давай тогда сразу, не отходя от кассы, ты скажи э, три топовых книги, которые обязательно прочитать. Дело в том, что нет три книги, которые прям на одного и того же человека производят то же самое впечатление. Ключевое слово в этом читать. То есть, если ты прочитаешь три книги за свою жизнь сознательно, то да. это ни к чему тебя не приведет. Именно поэтому я, когда ничего не зарабатывал, я всегда читал, читал, читал, потому что понимал, что это игра в долгую. Но сейчас те люди, которые хотят, например, как-то переосмыслить в голове некоторые вещи, я могу посоветовать автора э, Герман Гесе, это не бизнесмен, но мудрости э, каких-то ключевых знаний гораздо больше, нежели чем книга, там, инфобизнес-тренера или еще кого-то. Э, книжка называется Сид Хартха или как-то так. Про мудреца, который ходил и искал, собственно, я, к чему пришел. Супер. Ребята, читаем да, срочно. Да. И это как бы нестандартная вещь. И вторая книга, которая тоже на меня произвела впечатление, называется «Черные буйволы бизнеса». Там рассказывается история о том, то, что, как бы так сказать, американская литература, она работает по большей степени все-таки на том рынке, на котором она предназначена. Все-таки Россия отличается несколько от Америки, и нужно это понимать. И там рассказывается ключевая особенность, и как можно это адаптировать именно в России. И почему некоторую информацию нужно пропускать под особый фильтр, чтобы она работала. Поэтому я рекомендую почитать вторую книгу «Черный буйвол бизнеса», а третью книгу, если ты позволишь сделать такую, ну, не знаю, мотивацию людей, чтобы они, например, прочитали эти две книги и написали у тебя в комментариях. Напишите, что и как повлияла на вас эта книга, потому что если ты не работаешь над книгой, есть общий стереотип. Ты ее прочитал, закрыл и положил. Так не mm -hmm. Ты должен еще над ней работать. Прочитал, ага, вот здесь я переосмыслил. Потому-то, потому-то. Это я внедрю, это буду использовать. А, хорошо, да, смотрите. Прочитайте эти две книги, напишите мне в личку и ему тоже в личку. Напишите, как она на вас повлияла. И, соответственно, в комментариях это третье место, где на надо об этом написать. Как сделать блог таким, чтобы его читало 230 тысяч человек? Um, это сложно, но можно. И я могу так сказать, что, конечно же, вот мы упомянули до этого Аяза, но если смотреть на цифрах, то у меня в данный момент читаемость выше, чем у Аяза. Но блок меньше. За счет чего? За счет того, что я остаюсь искренним, я никогда не боюсь выглядеть смешным, глупым, неправильным. То есть, если я поступил как идиот, я об этом напишу. Я не хочу казаться и рассказывать о своих успехах, я хочу рассказывать о неудачах. Я пишу своим языком. У меня совершенно недавно редактор появился, который мои ошибки исправляет. А ведь я делал по 5 ошибок в одном слое. Mm. все было очень печально. Вот. и я могу так сказать, что если ты остаешься искренним со своими читателями, если ты разговариваешь с ним на, на одном языке, и если ты обращаешься персонализированно к нему, не к ним, то есть не к однородной массе из зрителей, из читателей, а Человек чувствует, что как будто бы ты с ним общаешься. У меня очень много людей пишут, что, блин, ты написал статью, а такое ощущение, что я сидел перед тобой и слушал. Mm, круто. Да. И я, например, недавно придумал такую штуку, это ну, я не видел нигде. А, меня достали говорить, заведи какой-нибудь там телеграм, заведи телеграм. А я не хочу тратить время писать что-то, я до последнего отказывался. Я придумал такую штуку, а что, если я буду надиктовывать ну, свой текст и давать какие-то лайфхаки сверху? придумал начался рост в этом плане. То есть как ты креативно к этому подходишь, и все идет. Короче, надо быть искренним, надо писать о своей истории, как есть. Писать да, честно. А, писать и не только про успехи, но и про неудачи. Да. И еще, знаешь что-то? Да. Это не писать о себе, а писать о тебе, о зрителе. Mm. Потому что здесь по большей степени, как все, а, у нас общество достаточно злое на самом деле, потому что только... Умный, образованный человек может искренне радоваться за кого-то. А тот человек, который сидит в комнате и жалуется на всех остальных и берет роль жертвы, ему неприятно смотреть твои успехи, это объективно. Ему не нравится то, что Серега у нас катается на Бетли. Ему это не нравится. Ребят, вам же всем нравится, правда? Именно поэтому, например, когда я... Ну, у меня тоже дорогая машина, но я написал себе на главной странице, что я мошенник. Я написал, что я мошенник, очень много разных историй, но потом написал, конечно же, сарказм. Это людям нравится, они такие, черт возьми, ничего себе. То есть они, наоборот, изначально, разрыв шаблонов у них происходит, потому что они видят меня и думают, так, гей, так, что там, богатые родители, что там еще, какие-то общие... Ну, вот все это в голове, и я сразу это разрываю. Они такие, так, ладно, что там интересного. И уже по-другому это все обходит. Тебе сейчас 25. Дай какие-то, давай 5 тем, которыми тебе кажется перспективнее всего заняться тем, кому сейчас там 18 лет, например, вот mm. кто с нуля начинает, 5 тем, что им делать? Ну я по-своему, да, буду отвечать. Как угодно. В общем, С цели... высоты своего возраста, 25 лет? Да, да. Мне достаточно часто пишут, куда вложить. И причем абсолютно разные цифры пишут, у меня там 10 тысяч, у меня 100 тысяч, куда вложить. Самое главное, нужно вкладывать в себя. Вот это моя общая просто цель, и нужно понимать, что нужно что-то твердое под собой иметь, чтобы в этом плане развиваться дальше. Я бы рекомендовал не просто даже читать, но и полноценно использовать грамотно свое время. То есть, например, если ты сидишь, кушаешь, Слушай, с толком, возьми, посмотри какой-нибудь ролик на Ютубе, который сделает тебе чуточку лучше. Да, я знаю, кстати, один неплохой канал есть, да, Сергей есть. Косенко, да, вот его надо смотреть с утра до вечера, с утра. Да, да. и почему бы нет, это абсолютно точно. То есть я делаю разминку, я включаю опять на Ютубе какой-нибудь ролик. То есть как бы берешь и ценность сам забираешь, а не ждешь где-то, чтобы на меня упало, я стал умным, я стал предпринимателем, нет. Ты только найдешь в том случае, если будешь искать. В том uh -huh. случае это важно. И я сейчас стремлюсь к тому, чтобы э, стать предпринимателем таким, который, ну, наверное, не все понимают, что такое предпринимательство. Потому что предпринимательство, оно ассоциируется с тем, что ты научился делать деньги, и ты делаешь деньги. А я считаю, то, что предприниматель ⁇ это тот человек, который остается свободным. Когда ты делаешь деньги, когда ты делаешь людей счастливыми, когда ты занимаешься... Благотворительность, вот, например, у нас бизнес связан с благотворительностью. Каждый десятый домик мы отдаем в детский центр. Почему ну, да. нет? То есть не просто деньги. Я хочу построить бизнес таким образом, чтобы я мог в любую точку мира прилететь, взять ноутбук, посмотреть в СРМ-системе, как у меня идут продажи, кто мы там, руководитель отдела продаж, какие ставят цели и задачи. Я это проконтролировал, и все. Я не хочу ездить на фабрику, не хочу взаимодействовать с рабочими, как он правильно там забивает гвоздь. Не хочу. Я хочу получать удовольствие от жизни. Я хочу давать пользу людям. Вот. И зарабатывать деньги. Ну, поэтому у меня блог называется Цель Forbes. То есть я от этих слов не отказываюсь. Я в любом случае попаду в Форбс. Рано или поздно. А когда? Какая у тебя цель? Как, а -а -а -а. как ты думаешь? Я думаю, что до 2022 года, я думаю, точно попаду. До 2022 -го года. Да. То есть у тебя есть 4 года. 20. Ну, 5 лет. 5 лет еще. Ребята, следим. Не нужно быть э -а жертвой. Не знаю. Стадо говорить это очень грубо, жертвы остальных. Все ринулись продавать спиннеры, а я тоже буду продавать спиннеры. Все ринулись продавать ножи, эти кредитки, я тоже буду продавать. Смотри, занимайся ровно тем, что у тебя получается. Почему я занялся ремонтом компьютеров не просто так? Что это было модно, хайпово и трендово. Нет. Я просто понимал, что единственное, черт возьми, что я умел на тот момент mm -hmm. это ломать компьютер и учинить. Все, потому что я все детство привел с компьютером. Mm -hmm. Только поэтому. Поэтому нужно смотреть по сторонам, искать спрос и делать такое предложение, которое будет выделять тебя на основе других конкурентов. И делать это красиво, превозносить что-то, что-то креативное придумать.